Дорогие друзья, уважаемые коллеги, пользователи социальных сетей Instagram, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета запускает флешмоб. Он посвящается дню рождения известного татарского поэта Габдулы Тукая и дню родного языка, отмечаемого в Республике Татарстан. Принять участие во флешмобе ты сможешь с 16 по 22 апреля. читая стихи и отрывки из произведений Габдулы Тукая. Покажи свои вокальные и инструментальные способности в исполнении музыкальных произведений по мотивам творчества известного татарского поэта. И главное, не забывай ставить хэштег Мином Тукай». Но учти и условия конкурса. Видео и изображение должно быть снято в горизонтальном формате. Размещать его необходимо в отдельном посте на своей странице социальной сети Инстаграм. Обязательным условием является открытый профиль участника. В описании необходимо указать хэштег тукай. Отметить профиль КФУ и ФМК КФУ. В описании к посту или самом видео необходимо указать название на языке оригинала и автора произведения. Длительность видео не должна быть более трех минут. Учащимся в общеобразовательных учебных заведений нужно указать название учебного заведения. Генеральными партнерами данного флешмоба выступают ведущие телерадиокомпании Республики Татарстан. Это «Татарстан. Новый век», государственная телерадиокомпания «Татарстан», а также республиканское агентство «Татмедиа» и университетское телевидение. Мы приглашаем всех принять активное участие в данном флешмобе и ждем от вас видеозаписей.